Утка, да? Северная, нет? Северный черок. Много, да, тут следу. А вот тоже, вот, или вот тут вот он пил, а она на другом фоне стояла, он на той березе. Вон, видишь, вода мутная с края А нет, здесь кто-то давненько пил, с утра, наверное а Тут сразу глубоко, ага, глубина вон, смотрится метры по пояс Вот так вот тут вот, тут вот, вот, все выглядит. Вот они да там справа от тебя березан. Вот напротив нее получается они были. Вот он, вот тут вот пил, вот, да, свеже. Мелкие ротанчики сейчас видел несколько штучек. Попил и сюда пошел, пошел, пошел. Нафига так он на бугор -то лез, Когда можно между было пройти? Вот так вот, раз и туда. Вот, здесь, летел, Может здесь. что вот, да. он на мамку смотрит. Это а, нынешний. Да? Угу. Там папка у них, наверное, еще. Они по сути-то один не должны быть. Не, ну третий же кто-то был. Вот он куда-то все смотрит. А, вот она стоит, видишь? Нет. А, вот она точно. Неплохая, да. Ничего, она побежал, да? Нет, он вот ли березу встала. Она чувствует нас. Эти вниз еще смотрят, там еще кто-то есть, наверно. Вот он, папка идет, я говорю же. Вот что -то -то это. Там что-то или один отросток у него. Подтянутый такой. Чуть-чуть побольше них. Вот ну, так вот, да. Что-то все. Там что-то вообще или. -или. Что-то два, или три маленьких, он один вроде. Вот. Он еще. А это эти два. А это эти два. Ну это два. пошел, да. Это не надо, не Все, побе побежал за ними. Все, Еще ось. Рога какие-то у него не этого. Не. Он нас не видит просто, наверное. Слышит, слышит, слышит, слышит может, слепой. Странно себя ведет, да? Ест, видишь, он все нормально у него.